Несложная в приготовлении оригинальная закуска на праздничный стол. Начинку можно видоизменять по своему вкусу. Муку просеять на рабочую поверхность горкой, сделать в ней углубление, вбить в него яйцо, влить теплую воду, положить сметану, соль и размягченное сливочное масло, замесить однородное гладкое тесто. Тесто разрезать на равные кусочки, сделать шарики. Шарики раскатать на сочне и обжарить на сухой сковороде с обеих сторон, смазать сливочным маслом, на сочень положить фарш-начинку и свернуть рулетиком. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Ставим лайк и подписываемся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мюка – 4 стакана, вода – 1 стакан, сметана – 2 столовые ложки, сливочное масло – 4 столовые ложки, яйцо, 2 штуки, соль, 0,5 чайных ложки, картофель, 10 штук, шампиньоны свежие, 100 грамм, ветчина, 100 грамм, лук, 3 штуки, молоко, 0,5 стакана, количество порций, 1,8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Друзья, жду вас снова.